Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Криптошарк. В этом видео у нас будет конкурс совместно с проектом Флиц. А именно, мы будем разыгрывать определенное количество монет. У нас будет три призовых места. Главный спонсор данного у нас получается конкурса – это проект Флиц. В общем, что у нас будет? У нас будет три призовых, как я и сказал. Первое призовое место – это у нас будет 100 монет. Второе призовое место, это у нас будет, получается, 50 монет. И третье призовое место, это у нас будет 25 монет. На самом деле, если перевести эти, скажем так, по текущему курсу, там, как по продаже в доллары, это довольно-таки неплохие деньги получаются. Да, конечно, не совсем большой конкурс, но тем не менее, я вам скажу, эта монета потом в будущем себя еще покажет. Если вы ее захолдите, не будете сливать после открытия биржи, вы на этом хорошо заработаете. В общем... Также, когда будет проводиться стрим, будет вручать, то есть монеты не лично у меня находятся, они находятся у Михаэля. В общем, лично он на стриме потом вручит все монеты, я этому человеку доверяю, то есть, получается, монеты будут у него находиться, когда будет стрим, возможно, мы его проведем совместно, вы также его увидите, этого человека. И он в прямом эфире, сам разработчик, это еще намного круче будет, лично разработчик данного проекта, то есть админ, скажем так, из этой компании, он лично вам сам будет вручать данные монеты. По условиям конкурса все просто. Первая подписка на Discord, вторая подписка на Twitter, третья на форуме на данном Bitcoin Далк, оставляем хороший отзыв о данном проекте. Также просто в комментариях ставим плюс. То есть, поставили плюс в комментариях, то есть, это уже означает то, что вы выполнили условия работы. Все довольно-таки просто, ничего в этом сложного нет. А, потом, итоги мы подведем, наверное, через недельки-две, запустим стрим. И на стриме, в прямом эфире, как вы уже понимаете, вы получите свои призовые. Также еще, возможно, от себя разыграю, там, не знаю, еще сколько, ну определенных количество денег там разыграю. Так что с этим все просто, давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.